Давайте Шуру послушаем, послушаем Шуру, а вы мне пишите, а вот ногу свело, да, сейчас давайте Шуру послушаем и потом ногу свело. Потому что теряются ваши, к сожалению, комментарии, я пока не придумала, как мне все это организовать в едином месте. Шура, конечно, красавчик, вообще симпотный чувак, <тюак> я его увидела... В года. В студенческие года около торгового центра европейский на Киевской такой был модный, но ну, он сейчас, в принципе, модный торговый центр. Вот он там, ну как бы с внешней стороны получается, не внутри, а с внешней стороны были еще такие ларечки, то сейчас уже нету никаких ларечков. Ну, в общем водичку покупал какой-то нереальный длинный шубе разноцветный, естественно, ну, мое внимание эта шуба привлекла, я на него так вытаращилась, наверное, ну а потом увидела, что это вообще Шура и что он тут это в ларёчке водичку покупает, я такая Ха -ха", в шоке, вот, ну он как-то на меня так вот посмотрел несходительно, типа чупялишься, типа иди отсюда, вот, ну я и пошла как бы своей дорогой, ну вот в Москве да бывали случаи, когда я ну, встречала звезд Пенкина, Сергея Пенкина встречала в ресторане мы с подружкой пришли, был классный ресторан правда его закрыли на парке культуры заходим, садимся в зал и бац, сидит Пенкин но не за соседним столиком так, может быть, через 2-3 столика кальянчик там покуривал но вот мы пришли, а он как раз уже уходил там с компанией друзей, ну тоже, конечно так, интересно Любовь Казарновская сидела с нами в одной кафешке, тоже с подружкой там на Никитском бульваре, причем кафешка более чем простая, самообслуживание, представьте вообще, звезда оперная, да, Любовь Казарновская тоже вот с подругой пришла, взяла кофе, что-то они там взяли, сидели, пили, ну, я просто в шоке была, и видимо у нее там где-то, наверное, квартира, потому что этой зимой приезжала ученица с югов моя, Настя, и мы гуляли по Москве вот в эти новогодние дни, и тоже встретили любовь Казарновскую, ну практически рядом с этой кафешкой напротив консерватории. Она шла а, прям ну, на нас, видимо, где-то она там живет.